Ну что, друзья, всем привет. Короче, нахожусь я сегодня в лесу. За грибами, короче, пошли. Грибов, можно сказать, нифига нету. Набрали, может быть, там, ну, штук 15-20 таких вот мочонников, короче. То ли волнушки, то ли синявочки. Ну вот, решил я вам, короче, историю одну рассказать. Пока перекуриваем. Вспомнилось мне, как я, можно сказать, на своей первой лодке плавал на охоту ну короче, подарили мне ее охотники она уже была клеенная переклеенная на 20 раз столько заплаток было ну радости было, полные штаны я с ней ходил рыбачил, короче, плавлялся. ну и вот где-то середина, конец сентября я пошел покоролить бобров на речке, короче плавил сплавился куда надо, где норы где бобры лазят Вылез на берег Ну и сижу, жду Знаю примерно, когда вылазить начинать Я часа за два приплыл туда Сижу, короче, на берегу Ем красную смородину Ага Ну, часа два, наверное, отсидел Может, два с половиной Наелся этой ягоды В лодке сижу, я на берег затянул Ну и так, сижу, сижу Смотрю, посреди речки выплывает бобр Бульк я по нему прицеливаюсь. Бабах один раз. Он такой хопст нырнул И смотрю вниз пошел. Я лодку на воду спускаю. Уже с лодки такой с середины смотрю. Еще раз выныривает бобер. Я по нему бабах. У меня... Ну я уже перезарядил второй патрон. Ставил, у меня теперь два патрона в стволе. Стрельнул. Он закрутился. Ну думаю хорошо. Сейчас подплыву. Не буду короче... Добивать, стрелять его. У меня весло-то деревянное. Сами знаете, как я уток кидаю. И в то время у меня такие же весла деревянные были. Ну, короче, подплываю к этому бобру. Думаю, сейчас я его веслом возьму, короче, по голове. Ударю разок и все ему хана будет. Ну, ладно. Хватаю его за ногу. За левую ногу схватил. И держу его, короче. Он такой разворачивается с живота на пузо, на спину. Смотрю ко мне морда такая, летит к руке и это, а как раз посреди лодки и он такой зубами чик, короче, лодку посередине прокусывает в раз, лодка. Я его такой в сторону откидываю ногу и короче рукой затыкаю эту дырку там дыренью такая примерно, рукой затыкиваю, блин, и к берегу. А смотрю он ко мне плывет, ё мои у меня один патрон заряжен стволе, пятерка. Я думаю, мо моё блин, он сейчас ко мне в лодку залезет, покусает меня То ли еще он будет нафиг это, грызть лодку Непонятно, короче Ну это И утонуть могу, у меня сапоги, короче, маловатые были, большие Большая голяшка, короче, я, я думаю, сейчас не выплыву нафиг Я ему, короче, с левой руки, он уже подплывает прям в упор почти к стволу Я ему в упор, бах, тут есть, короче И я что было вот так, задний Задний ход включаю, короче, грибу, грибу, короче, выгребаю к берегу. Смотрю, бобра уже нету, утонул. Ну и в итоге, короче, у меня уже пол лодки воды, вся жопа в воде. Ну и в итоге я эту лодку там и бросил. И ушел я с этой охоты. Вот такие вот дела, друзья, бывают, как меня бобр чуть не утопил. Ставим лайк, кому понравилось, кому нет, дизлайк ставим. Всем пока и удачи. Подписывайтесь.